Ассоциация Народом Севера приглашает вас посетить город Надым по туристическому маршруту Северная Экзотика. Город Надым находится на крайнем севере Тюменской области, где расположены крупнейшие в мире месторождения нефти и газа. Современные жилые микрорайоны города прекрасно сочетаются с окружающими живописными сопками и озерами. Сам город расположен на берегу озера с романтическим названием «Янтарное». На дым город газодобытчиков и строителей. Слугам гостей города, спортивное сооружение, молодежные культурные центры, отдыха и досуга. ждет гостей. Северная экзотика ждет вас. Приезжайте в город на дым. К услугам туристов. Комфортабельная гостиница со всеми удобствами. Туристы будут размещаться в благоустроенных двухместных номерах. Гостиница находится на живописном берегу реки на дым, к услугам отдыхающих разнообразное питание, медицинское обслуживание и другой сервис. Любителей охоты и рыбной ловли мы приглашаем в нашей охотничьей угодья, куда вас доставят вертолеты. Северная природа красивая и самобытна. Мы сделаем ваш отдых незабываемым в любое время года. Будь то сибирские морозы до минус 50, или летняя жара до плюс 45. В наших охотничьих угодьях опытные егеря помогут вам и организуют охоту на лося, медведя, глухаря, уток и другую северную дичь. Наши северные белые ночи или полярное сияние никого не оставят равнодушными. когда-нибудь пробовали уху из нельмы или муксуна а щекура вам не приходилось пробовать только в надыме вам предоставится возможность попробовать экзотические блюды из нашей северной рыбы если вы еще не решили где провести свой отпуск Приезжайте в Надым, и вы не пожалеете». Мы сможем организовать для вас охоту в любое время года, будь то лето или зима. Если вы хотите узнать, что такое настоящее русское гостеприимство, Ассоциация Народом Севера ждет в приполярном надыме своих гостей. Oh uh... Итак, если вы еще не решили, где провести свой отдых, Надым ждет вас. Ассоциация Народом Севера приглашает вас посетить Надым. Ассоциация Народом Севера – это предприятие, созданное в период перестройки. Приглашаем вас посетить Надым.